Всем привет, дорогие друзья! С вами Настя Ясная и моя рубрика «Ясные мысли». И сегодня я хочу с вами поговорить о том, почему на нашей планете, на Земле происходят катаклизмы, цунами, извержения вулканов, землетрясения и все то, что наша планета преподносит для нас да, в качестве сюрприза. Смотрите, если мы посмотрим на человека, на любого человека, на любого из нас... Человеческая форма жизни, она очень предсказуема, очень понятна. Каждый из нас испытывает эмоции, которые очень понятны другому. Например, если мы любим, то все любят одинаково. Ну, там плюс-минус, да, все понимают, что такое любовь. Если мы ненавидим, то все понимают, что такое ненависть. То есть это некие программы, которые загружены в нас, как в человека, как в человечество, как в некую программу, которая называется «Человечество». Вообще, человек и планета, мы связаны. Более того, Земля, наша планета, она нас порождает. Мы рождаемся из ее элементов, мы собираем наше тело из ее элементов. И мы снова, когда умираем, превращаемся в Землю, так или иначе. И если так задуматься, то вся Земля на протяжении ее эволюции, да, существования, даже то, даже то время, которое мы знаем, сколько человечества существует, мы с вами, да, как форма жизни, то, по сути, вся Земля, она в костях человека. А сейчас нас с вами 8 миллиардов, представляете, если вдруг все мы умрем, и все эти 8 миллиардов, ну или там сколько, да, сейчас сегодня 8, завтра 9, мы все все равно превратимся в Землю, то есть планета, это мы а мы — это планета, и а, разделять нас бессмысленно. И что такое эмоции человека? А, мы порождаем таким образом определенную волну, чистоту энергии, а, которая никуда не девается. А, но вот эта агрессия, а вот эта эмоция, она никуда не уходит, она оседает в землю. И потом во что она превращается? Чем больше у нас агрессии, чем больше у нас ненависти, чем больше у нас а, насилия, ну, в общем, всего всего такого, ну так скажем, со знаком минус, а, это все потом превращается, в копится, копится, копится и превращается в катаклизмы, а, в землетрясения, в вулканы, в цунами и так далее. Что делает Земля? Она освобождает это. Она просто говорит: слушайте, я вам не помойка. Это же единый организм, это же живой организм. У нее есть своя экосистема, которую человек очень старательно нарушает и получает пиздюлей за это. Я извиняюсь за мой французский, но тем не менее. И потом удивляется, а что это мне земля цунами послала? А что это там землетрясение у нас случилось? Да сколько можно-то? Сколько можно-то? Ну, как бы, понимаете, от нас зависит... Вот если ты срёшь в том месте, где ты живешь, что ты -то тогда удивляешься, что у тебя воняет? Это то же самое. Если мы посмотрим более глобально, выйдем за пределы Земли, посмотрим, допустим, на Вселенную, да, возьмем нашу Вселенную, то мы с вами, вот эти человеки, да, я вам сейчас вещаю, вы меня слушаете, мы всего лишь микробы. То есть так, как в нашем организме живут вот эти микробы, о которых мы даже не знаем, мы их не видим. Мы не видим, как они размножаются, мы не видим, как они рождаются, мы не видим, как они там живут и так далее. Нам пофигу на них. Что в большом, то и в малом. То же самое происходит на Земле. Мы тоже микробы. Мы с вами микробы в отношении там, вселенских масштабах. И что происходит, когда у человека возникают ну, там, микробные, что там? вирусы да вот эти вот микробы летают или там глисты там какие-то размножаются а человек их травит да то есть вирус угу, заболел микробы дай-ка я жахну таблеточку мне это нафиг не надо да а, собственно чтобы все это прекратить то же самое касается там, мини животных которые разводятся да, в организме человека а он тоже там таблеточку и все и все равно. Что у них там целые погибли эти микробы, да, погибли целые, там у кого-то родственник-микроб, у кого-то целые города микробные погибли, все равно то же самое и мы. Когда нас становится слишком много, когда, микро когда мы начинаем ссориться, там, в общем, возьмем какую-то ну, как как воспаление, да, очок воспаление на теле Земли, где-то в теле, где-то там у нее там, в кишечнике. Она просто говорит, я таблетку съем, я вас землетрясением немножечко по, по численность вашу по уменьшу, да, цунами я вас там смою, там вулканом я вас, так сказать, утихомирю. Это все то же самое, что в большом, то и в малом я повторюсь. И поэтому не стоит удивляться на то, что происходит на земле. Она очищается таким образом, она гармонизируется таким образом ей все равно, сколько нас микробов, у нее там погибло. Главное, чтобы не погибло она. Так, что же получается? А получается вот что, что. Что сеешь, то и жнешь. Как ты в зеркало посмотришь, так оно тебе и отразит. И а, если ты своими эмоциями, действиями, поступками а, делаешь такие... Ну, как бы посылаешь такие вибрации, когда от тебя бежать, хочется, да, заметьте, ведь когда, почему, например, кстати, бывало часто в метро в Москве садишься, а, и видишь рядом с тобой какой-нибудь бомж или напротив там в вагоне, ну они же там, это, и, ай, воняет, и все бегут оттуда, то есть из вагона, вагон пустой, то есть ты же не сразу замечаешь, да, вот я когда в метро ездила, не сразу замечаешь, там, то с книгой, это еще как-то, не сразу не замечаешь, кто вокруг тебя, а потом ты чувствуешь, что-то запашок, Смотришь, а там такое сидит, и ты оттуда просто вот... А то же самое здесь. Если человек излучает такие вибрации, от которых хочется бежать, и которые ну, разрушительны на самом деле, то этот человек, он ну, как бы он это и порождает. Да? Если этого становится слишком много, Земля это убирает. Это естественно. Когда дома становится грязно, мы его убираем. Когда в организме слишком много, бактерий, вирусов, микробов и глистов, я извиняюсь, да, мы их убираем. То же самое делает с нами наша планета. Теперь вопрос. Существуют катаклизмы природные, а существуют катаклизмы человеческие. И именно катаклизмами человеческими, такими как война, например, кто воюет? Земля разве? Да нет. Воюет всегда человечество. И вот эти катаклизмы, которые создает человек, вызывают катаклизмы, которыми отвечает земля. Потому что ей не нужен этот очаг воспаления, ей не нужно столько микробов, которые там восстали друг против друга и в ее организме наводят беспорядок, да, так скажем. Если вы живете так, что вы сеете вокруг себя ненависть, в общем, все то, что со знаком, да, скажем, минус, все то, что разрушает, то не удивляйтесь, почему планета отвечает тем же. И она не будет выбирать, какому именно микробу ответить тем же, какому именно микроорганизму или глисту, который в ней там что-то это. Она просто всех. И все. Поэтому на Земле происходят катаклизмы. Более того, даже если нас с вами здесь не будет, кстати, Земля без человека очень красивая, потому что никто не мешает ей, да? никто не вмешивает свою экосистему, никто не рубит ее деревья, никто не захламляет ее воздух и прочее. Так вот, если Земля останется без человека, у нее все равно будут происходить катаклизмы. Все равно в нее будут врезаться метеориты, какие-то кометы. Это жизнь. Это жизнь. Но просто есть те катаклизмы, которые, как эволюция Земли, а есть те катаклизмы, которые как последствия человеческого ну, невежества. Поэтому этим видео я всех призываю задуматься для начала просто, а что ты конкретно а, сделал для нашей планеты? а Что ты конкретно вообще делаешь? Да? Какие воспроизводишь энергии, какие воспроизводишь вибрации? И вот это вот возня, войны там всякие, это ругань, грубо говоря, соседей. А Зато там, на чьей территории будет стоять велосипед. Ну, послушайте, не пора ли повзрослеть? Вообще планета Земля и человеческая форма жизни это переходный этап. Почему говорят, что человек венец творения? Венец творения в том плане, что именно в этой форме жизни происходит выбор. Либо ты деградируешь, и, ну, грубо говоря, там, падаешь опять на уровень животного, там, на уровне камней и так далее, проходишь либо ты переходишь на уровень другой жизни, это уже сущности, бесцелесная жизнь, это уже, там, ну, не будем сейчас туда лезть, а на любой планете вообще во Вселенной все живое, и то, что утверждение, утверждение, что мы единственные во Вселенной, ну, это смешно, мы просто одна из форм жизни, где происходит вот этот переход. И заметьте, вот поставить два человека, один с ним хочется быть, он, в общем-то, делает благо для всех, для себя, для планеты, для Земли, и, в общем-то, а другой, ну, кроме как гадить, больше ничего не умеет. Это два разных, да, одна и та же форма жизни, но души, которые там живут, есть, кстати, вообще люди без души, это очень интересно наблюдать за ними, там там сущности вообще другие. Ну, короче, это как арендованное тело, так скажем. Но сейчас мы возьмем все-таки там, где существует именно человеческий дух. Везде разная эволюция. И поэтому либо ты стартуешь дальше на другие формы жизни, уже бестелесные, и не на земле. Либо ты э, возвращаешься к животным, там, к минералам и так далее. Поэтому человек венец творения. Потому что именно в его сердце происходит та самая борьба. Добра и зла. Да? Тот самый выбор. Какой же шаг ты сделаешь дальше? А вовсе не потому, что это... А, как это... Верх творения Вселенной. Ну, послушайте, был бы верх творения Вселенной, поступки бы человечества были совершенно другие. А, я желаю всем ясной жизни, ясного ума и ясного сердца. И задумайтесь, действительно, может быть, еще что-то для своей планеты вы успеете сделать для своего дома, где живете вы, и потом дай бог, если планета нас еще выдержит, будут жить ваши дети и внуки. Всем пока-пока, с вами была Настя Ясная.